Всем привет! Сегодня мы занимаемся добычей рудного железа, нам его надо много, но ну, вот нам выпал железный слиток, я просто начал с этого момента, Еще рудное железо. Но я думаю, с Эвэджерами лучше стараться не связываться пока, а то у меня опять будет как тогда это самое, или сразиться с ними. Не, не буду, я лучше их обойду, а то опять рейды пойдут, как только я зайду... Это самое, на свою базу, будут опять рейды. Ну и заодно добываю руду, ой, уголь, так, вот, добываем заодно уголь. Ладно, делаем так и например, вот так а тут еще есть уголь у нас вот добыли уголь Итак, куда мы идем дальше а, Рудное железо я заметил бывает не так часто встречается но надо чтобы и его добывать вот я одно нашел решил с этого момента начать ну а э -э -э так надо еще поискать потому что нам нужны железные слитки чтобы сделать воронки поэтому ходим и ищем Рудное железо. Итак. Пока я его здесь не вижу, надо продолжать искать. И чем больше, тем лучше. Не за один раз, так за два. нового ну, как-то вот так. У нас есть покива. Ну, немного есть. У нас еда есть, так что нам надо будет возвращаться. так что ж как делаем так смотрим что у нас тут тут у нас э, не то что нам нужно это у нас рудная медь а нам надо рудное железо так так так. Вот, вот видим уголь забираем о! вот так мы пришли оттуда опять рудная медь Но нам нужно рудное железо на поверхности Вы не так часто встретишь Значит, какой вот, надо еще и по пещерам лазить чуть что пока что так хожу смотрю на одно вот мы видим лаву ну, берем заодно уголь так не О, сейчас делаем вот так еще ходим смотрим это надо отправиться туда и там посмотреть еще если что пережили одну ночь э, ну правда я уже это не запечатлел в видео но потому что я еще не находил а -а -а -а -а -а. Что я наделал? Сейчас сгорим. А почему тут загорелось? Короче, могли сгореть. Ладно. Еще рискнуть, ладно. Ничего. Надо запомнить, что так лучше не делать. Итак, где-то надо поискать. Поискать еще. Или же мы пойдем туда, куда мы уже говорили. Пойдем. А, Что у нас тут? О, все равно высоковато было, да? Так, здесь что-то я ничего такого не вижу. Надо идти. смотреть здесь так так ладно так куда пойдем можно сюда ну вот вижу уголь больше пока ничего не вижу. Рудная медь, а тут, кстати, достаточно большое, что можно и разбиться. Что? Будем... Что тогда мы делаем? Ставим... О, чуть не упал, знаете. пускаемся. А, ладно, все равно <смех> спрыгнул. О, а нас тут встречают. Так, что ж, надо тут ходить смотреть. Может, тут где есть. Но я вижу уголь пока что. Надеюсь, я тут найду рудное железо помимо угля. А то это будет не очень круто так нас попали тут у нас водоем такой типа. ладно у нас немного факелов еще осталось Посмотрим, что здесь у нас вот так Вот уже светлее. Верно? И заодно пройдемся и посмотрим. Оу! Ты меня напугал. Не пугай меня так. Так, у нас покелов немного осталось. И за нами уже объявлена охота. Так. А, вот ты где. Ну все, тогда получай. Так. Смотрим, что у нас здесь. Все, готов. Ну, знаете, рудного железа я-то тут не вижу. К сожалению. Хотелось бы увидеть, чтобы оно тебе сказало, вот я, ты меня так искал. Ты не зря потратил время и нашел меня. Но оказалось, что нет. Мы ничего не нашли его. Мы только уголь находим. По крайней мере... По крайней мере мы находим уголь и все в принципе а надо нам еще и железо но ну, это уже понятно Я тут устроил потоп, значит? Ладно, тогда туда мы не будем лезть. Хотя... Видите, я снова докопался, да. А у нас же есть вот что. У нас есть ведро. Сейчас пробуем... Оу. ну тут тоже есть я взял воду и куда мы ее выльем например ну, типа вот так Оу, Не так просто уже там полно воды <смех> ладно так у нас остался последний факел больше у нас факелов нет да чается что да нам нужны палочки Ох, ох, ох. А мы так и не нашли рудное железо, к сожалению. Ну ладно. Хай взрывается. Сейчас тоже мы. Стараемся забраться наверх. Хотя... Все, больше ты меня не будешь бить. Так. Сейчас вот что мы делаем. А, снова помешать мне решили. будете знать как мне мешать тут занят важным делом И не мешает нехорошо А хотя можно сделать, в принципе, вот так. Дальше. Хотя я, в принципе, ничего не вижу. Здесь что-то я увижу. А что это мы видим-то? А все, я понял. Ладно, и да и все. Все, я выбрался. Вот так. Там у нас паук. А в принципе, знаете, что мы сделаем? Хотя. Сейчас. Жаль, что так мало узного железа собрали. Да, будем такие походы устраивать. Да и все. Так, потихота будем идти назад. Не получилось, что я хотел. Идем тогда назад. Потом поймем, как это сделать. Кто-то же все равно добыл. Так что... Пока возвращаемся. В принципе, можно какое-то время обойтись, а потом я изучу, как это Чтобы телепортироваться по заданным координатам. Зацепили! Ну ладно, ладно. Да, я знаю, что вы не позволите мне уйти живым. Но я все равно уйду. Ох ты ж. Придется вывозить нам здесь с ними пока связываться потому что вы уже видели что это было когда я убил даже их капитана а, в результате рейды а, кажется я не могу бегать А вот теперь могу. Все, прибежали. Итак. Что у нас? Заставим на обработку рудное железо. И дальше о печеный картофель. Печем картофель. Дальше. Смотрим. У нас есть еще один железный сликток, но этого недостаточно. Нам надо еще. Еще и еще раз, еще. Так, смотрим. Что мы будем делать. Наложим пока ее сюда. Вот так вот все. Нити. Так, огневая плоть. Земля. Скай вот так тогда будет. В принципе. Так. Стрелы пусть будут, но у нас два лука. Скай тогда тут пока полежит. Так. Уголь. Где у нас земля? А, нет, другая земля. Итак, получили еще один железный слиток. И пускай работает. Сейчас, скорее всего, придется добавить. Вот еще один железный слиток. Мы можем сделать вот что. Можем сделать одну воронку. Вот. Положите сюда. Теперь у нас их две. Ведро воды. Ведро воды. Пускай будет тогда. Ведро воды. Так. А. Понял. Жаль, что одно только рудное железо я нашел. Но ничего, будем еще искать. Так. Камень. Ладно. Тогда на сегодня мы заканчиваем. Мы еще к этому вернемся. Завтра еще вернусь. Посмотрим, что мы завтра найдем.